Друзья, всем привет! Это безумно экстренно важное видео, в котором я прошу вас проголосовать прямо здесь, либо вот здесь, пока еще не знаю. Либо да, либо нет. Будет вам интересен такой формат. И, собственно, в чем он заключается? Изначально я планировал свой канал как документацию своего пути, то есть как я поднимаюсь, как я реализовываю свои цели, свои планы, как вообще я все это достигаю. И в последнее время пошла такая тенденция, что видео начали выходить но они выходят какими-то, ну, не такими, возможно, как изначально это планировалось. Поэтому сейчас у меня появилось такое решение, именно уже не мысли, потому что мысли были давно, а решение сделать такой формат, где почти каждый день, либо каждый день, либо через день, в общем, как можно чаще я буду рассказывать вам о том, что я делаю, какие у меня цели, какие планы, что я хочу получить от жизни как я всего этого добиваюсь, то есть какими шагами я иду и выкладывать прогресс по каждому пункту. Например, ни для кого не секрет, что я являюсь участником зарубы подростков. Один из восьми участников из зарубы происходит, проходит, происходит под руководством Паши Бабича, Rotus Dream, x Game, Workout Shop и Prime Craft. Это все наши спонсоры, слэш-организаторы и сейчас проходят активно съемки, уже совсем скоро будет видео со мной у Паши Бабича на канале, где будет мой день из жизни, некоторые ответы на вопросы в стиле интервью, плюс моя заруба, эстетика, эстетичная эстетика, заруба, которую вы ждали на моем канале, о которой я и не мог огласить результат, там все будет. Плюс я работаю, начал работу над проектом, бизнес-проектом. У меня три идеи, три мысли, которые нужно реализовать, над которой идет Работа, она уже началась, мы набираем команду, мы потихоньку все строим, и я готов, в принципе, это показывать. То есть, например, первая идея, я хочу сделать собственный сайт, где будут программы тренировок, ибо вы меня постоянно спрашиваете в зире, вконтакте, по индивидуальным программам тренировок, то есть по сути это моя работа, я как бы персональный тренер и все такое, но я хочу это сделать немного по-другому, то есть хочу создать свой сайт и не только свой сайт, где будут мои программы тренировок, где будут индивидуальные программы тренировок, программы питания, где также будут люди типа атлетов Road to Dream, например Паша Бабич, например Наташа, либо Тимофея, Луки, личные программы, и короче это будет здоровенный сайт где будет максимально много контента полезного, обучающего, информативного. Это первый проект, над которым я сейчас работаю. Хочу показывать полностью все стадии. Как это происходит? От разработки, допустим, разработка сайта, с какими проблемами мы сталкиваемся, как мы их решаем, какие инсайты я вношу и так далее. Чем я занимаюсь целый день, над чем я работаю. Это только первый проект. Если вам будет интересно, то в будущем все расскажу. Плюс я хочу взять мастера спорта по стрит лифтингу, об этом я уже говорил, и опять-таки моя подготовка, то есть как я тренируюсь, моя программа тренировок, моя программа питания, потом как я подвожусь к соревнованиям, как я там выступаю, еду и так далее, мои мысли, в общем все-все-все-все-все, что с этим связано. По факту это будет серия роликов, не знаю сколько она продлится, где я достигаю, собственно, своих целей своих, планов, которые намечены шаг за шагом, день за днем. Например, если я читаю, допустим, в день, да, а я читаю каждый день, стараюсь, по крайней мере, либо слушаю лекции, либо подкасты, там, фильмы и так далее, то в конце каждого ролика, либо там в середине, в начале, неважно, я буду выносить, главное, что в конце почти каждого ролика, я буду выносить главный инсайт, то, что я вынес из того, что прочитал, прослушал, из того, что извлек, допустим, из какого-то собственного опыта. Вот в чем дело. Это то, собственно, как я вижу. Как я вижу развитие данного канала. Потому что это все-таки документация. Я хочу делиться этим более активно и продвигать всю эту движуху. Если вам интересно данная тема, данная тематика, если вы готовы следить и поддерживать, а я вижу по вашей активности, по комментариям, по сообщениям мне в директ, мне вконтакте. Спасибо большое, ребят. Каждому отвечаю. И по вашим лайкам. Вам это нравится, поэтому проголосуйте, пожалуйста, и максимальную активность вот здесь, либо здесь. Не знаю, где это вылетит, этот опрос. Посмотрим, насколько много вас, насколько вам это интересно. И прям в ближайшие дни я уже постараюсь максимально поднять вот эту всю движуху и набирать, набирать, набирать обороты. Фишка в чем? Я буду показывать абсолютно каждый шаг, проблему, с которой я столкнулся, проблему, как мы ее решим, как мы двигаемся дальше. Прям абсолютно все, чтобы это не было. Вот так вот и работаем, друзья. Еще раз проголосоваю. Про... Проголосоваю, господи, что я несу. Еще раз прошу, проявите максимальную активность в вопросе. Здесь либо здесь. В комментариях, под видео. И мы будем делать эту движуху вместе, потому что каждая проблема, которая возникнет на моем пути, и каждое решение, которое будет в средстве этой проблемы получено, может быть полезно, как вам. Так, вашим друзьям, знакомым, в общем, полезно. Главное, что в вашей жизни, которую вы можете применить на своем собственном опыте, возможно, какие-то ошибки не повторять. Возможно, вы хотите также создать сайт, создать свой бренд, я не знаю, и так далее. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Слишком много уже наговорил, поэтому всем удачи. Мы работаем. Опять-таки, проявляйте актив и увидимся в следующем ролике.